Привет! На обратной стороне провода, как обычно Антон. Каждый от мала до велика не прочь побывать в шкуре супергероя хотя бы один день. Спасать мир, жертвую собой, и все такое. Быть супергероем нелегко, хотя со следующими вещами, что мне удалось найти на просторах Ютуба, эта задача кажется не такой уж и сложной. Так что я советую посмотреть этот выпуск до конца, если хотите узнать о невероятной перчатке с суперспособностью, могущественном молоте, крутейших щитах и других интересных супергеройских штучках. А также не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей, которая сможет забрать любой из вас. Но все, погнали! Готов поспорить, что для многих людей в детстве именно Человек-паук был кумиром и примером для подражания. Храбрый, талантливый, добрый, умный. Но у кого не подкупят такие качества? По секрету, даже я в одно время коллекционировал его карточки и всякие журналы. Поэтому я просто не смог не добавить в выпуск очень крутой супергеройский браслет, испускающий паутину. Да-да, прям как сам Человек-паук. Несмотря на то, что вылетающая штука очень напоминает паутину, на деле это что-то другое, более прочное, вроде веревки. Ею даже получится что-нибудь зацепить. Не девочек, конечно, но... <кхм> что-то я разошелся. Как говорил Карат, нет во вселенной никого могущественнее Таноса. По этой цитате, думаю, вы уже догадались, что я собираюсь вам показать. Да, конечно же, это могущественная перчатка самого Таноса, которая использовалась им при попытке завоевать вселенную. Перчатка получилась огромной, ее может даже носить взрослый человек. Выполнена она в красном цвете, что лично мне непривычно видеть. Как будто рука от костюма Железного Человека, но серьезно. Ключевой особенностью аксессуара стали камни бесконечности, подсвечивающиеся соответствующим цветом. Каждый из камней по-своему уникален, и здесь собраны все шесть штук. Хотите лайфхак, как быстро и в домашних условиях превратиться в мускулистого большого парня с зеленым цветом кожи? Значит, слушайте. 5 базовых многосуставных упражнений, 15 силовых тренировок в неделю, утренняя пробежка каждый день, протеин и… Вы серьезно подумали, что я буду затирать вам эту чушь? Ха, рассмешили. Максимум будет нужно пару литров зеленки и всего-то. Ну ладно, ладно, я опять шучу. Как-то на просторах ютуба наткнулся на чумовой составной костюм Халка. «Рад познакомиться, доктор Беннер. Ваша работа у соударения антиэлектронов прекрасна. И я тащусь, как вы умеете, теряя контроль, становиться огромным зеленым монстром. Ух, я один сейчас пустил суровую мужскую слезу». Но вернемся к костюму. Он получился реально громадным. В длину выше взрослого мужчины, а в ширину как будто только от бабушки приехал. В качестве фишечки такому костюму добавили бриджи. Находясь в халке, можно ходить, двигать руками и ногами. Короче, круть. А здесь у меня бюст робота-терминатора Т-800. Выглядит он реально страхово. Не знаю, как вам, но лично мне всякие призраки, зомби, кровавые дамы и все в этом духе внушают куда меньший страх, чем это. Робот – это тоже самый опасный механизм, как минимум из-за того, что с ним невозможно договориться. Он не чувствует боли, не может испытывать человеческих чувств, а ради поставленной задачи способен даже пожертвовать собой. А здесь, плюс ко всему сказанному, мы также получаем ужасающий видок и горящие красные глаза. Не хотел бы я с ним один на один выйти. Кстати, а вы уже обратили внимание на эти огромные зубища? Красивая форма, правда, мне кажется, ему бы не помешало обратиться к зубному, а то кариес налицо. И еще я заметил, что у терминаторов челюсть вставлены какие-то металлические штуки, а нос и вовсе отсутствует, как у Ландеморта. Ух, не знаю, как вам, но мне бюст очень понравился, и даже как-то мурашки во время рассказа пробежали. Эвакуируйте город? Займите оборону и дайте этому человеку щит. Решил прислушаться и показать вам потрясающий и очень яркий щит Капитана Америки. Ну а что, меня долго уговаривать не нужно. Самое удивительное, что он был полностью сделан вручную. А это значит, что поверхность вручную вырезалась, отбивалась, полировалась, окрашивалась и доводилась до ума. Процесс оказался небыстрым, я бы уже давно оставил это дело. Щиту даже приделали ручку и ремень, все как у настоящего. По-моему, вышло очень круто. А это звезда в центре. Но чувак определенно заслужил лайка за свою работу. А сейчас у вас точно отвиснет челюсть. Ведь здесь у меня костюм Кайла Рена. Или, вернее сказать, Бена Соло. А хотя называйте как хотите. Мне кажется, он и сам не до конца определился. Костюм мужчины имеет некие сходства с экипировкой самого... <кхм> темного лорда. И неудивительно... Бен боготворил своего деда, лорда ситхов Дарта Вейдера, и надеялся закончить то, что тот начал – уничтожить джедаев. Как и Вейдер, до него Рен верил в свое предназначение править более слабыми существами в галактике. Он идеализировал своего деда, но лишь его темную часть – Дарта Вейдера, но не светлую Энакина Скайуокера. Полностью закрытый шлем не только выполнял защитную функцию, но и скрывал лицо, а следовательно и эмоции владельца, а также изменял его голос – в передней части имелся особый замок, фиксирующий головную часть доспеха на шее. Также, как вы могли заметить, здесь у него уже красный меч. Хотя изначально световой меч имел лезвие голубого цвета. Резкие, бесстрашные и неукротимые. Мутант, имеющий сверхчеловеческие способности. Ладно, не могу тянуть. Поговорим немного о Росомахе. А именно сейчас нас интересуют его когти. Острые такие, длиннющие. Прикиньте, они могут резать практически любой твердый материал. Ну что, девочки, записываемся на ноготочки. Э -э, не оценили шутку. Ой, ладно вам, сидят такие серьезные. Вернемся к нашим когтям. Они получились настолько реалистичными и острыми, что с легкостью протыкают мишень. И вообще, к какому-нибудь украшению или безобидному аксессуару отнести такое будет сложно. Один удар и все. Пиши пропало. Когти удобно надеваются на руку и фиксируются с внутренней стороны. Визуально даже сложно поверить, что они были сделаны одним человеком. Я бы подумал, что это кадры из фильма. Даже не представляю, для чего автор собирается их применять. А у вас какие идеи? Конечно же, этот ролик не мог обойтись без какой-нибудь вещицы, связанной с Железным Человеком. Здесь у меня его 21-й костюм, основное назначение которого – полет на сверхзвуковых скоростях. Броня имела кодовое название Мидас. Да-да, тот самый Мидас, которым крепочка в доте съедаешь. Но на самом деле название является отсылкой к популярному персонажу греческой мифологии Королю Мидасу. Все, к чему он притрагивался, превращалось в золото. К сожалению, бронька была уничтожена, когда Тони активировал протокол «Чистый лист». Чего, блин? Смотрю, значит какой-то видос с прикольной тачкой, пытаюсь разглядеть все детали, а тут прямо на моих глазах она превращается в трансформера. Так, блин, и седым можно стать в своей. 18. Я сомневаюсь, что хоть кто-то из вас по этому яркому желтому цвету не узнал Бамблби. Здесь он трансформируется в Шевроле Камара. Блин, вот что-что, а этот трансформер навсегда в моем сердце. До сих пор, как в первый раз, помню его превращение в Volkswagen Жук. Он изготовлен из металла и из сердца гаснущей звезды. Представляю к вашему вниманию Мюльнер, Также известный как «То, что сокрушает». Это настолько потрясающая работа, что и придраться не к чему. Вы только взгляните на эти размеры. Молот просто громадный. Наверняка и очень тяжелый. Автору работы удалось в мельчайших деталях передать то, как он должен выглядеть. Невероятно красивая рукоять, руна, идеальная форма. Ну просто шик. А к этому он еще и добавил ремешок, находящийся на головке рукояти. Пойду что ли, тоже я сделаю себе молот. Только правда из картона, но это не важно. Ну а вы не переключайтесь. «Меня зовут Ситрипио. Я владею более чем шестью миллионами форм общения». Да, народ, тут у нас интеллектуальный механизм. Встречайте в гостях дроид-свидетель и участник многих исторических событий. Золотой Ситрипио. Или просто Ситрипио. Он был отремонтирован Энакином Скайуокером, после чего долгое время служил ему самому, а затем и сыну Энакина, Люку. Трипио был собран из самых разных деталей, которые удалось найти на улице, а также включал в себя запчасти от других протокольных дроидов. Первоначально его корпус являлся серебристым, однако вскоре он был заменен на золотистый. И вот как тот выглядел. Создателям удалось в точности передать образ дроида. На туловище и в руках у него виднеется проводка – Левая рука и вовсе отличается по цвету, словно была повреждена. Глаза круглые, а эмоциях на лице, естественно, не может быть и речи. Также на руках имеются поддерживающие механизмы, которые помогают их сгибать и разгибать. Кстати, клево, что парни настолько постарались, что находясь в маске, меняется голос человека. Вот же да! Воу, а это ваканский щит. Он выполнен из вибраниума, используемого Капитаном Америкой во время битвы при Ваканде. Ваканские щиты способны не только отражать удары, но и поглощать их энергию. Заостренное основание щитов используется и как холодное оружие, так как они могут проткнуть достаточно твердую поверхность, к примеру, кожу аутрайдера вы только посмотрите как на видео чувак просто на изи проткнул тыкву не хотел бы я оказаться на ее месте Т чала подарил пару боевых щитов стиву роджерсу поскольку тот в результате конфликта с железным человеком отказался от своего щита. в отличие от обычного он не используется как метательное оружие и носится на его предплечье во все времена офигеть как долго я его не видел народ это же блин фигурка супермена вы только посмотрите на ее детализацию. Черты лица, волосы, костюм. Это просто потрясающе. Даже глаза и те здесь словно настоящие. Глубокие какие-то. Красный, синий и желтый цвета костюма в комплекте с плащом и эмблемой в виде треугольника щита с буквой «С» в центре, но очень меня подкупают. Я удивлен, как так удается на игрушке передать образ супергероя. Не менее интересен и набор аксессуаров к фигурке. Все знают, что Супермен уязвим криптониту, поэтому в комплекте есть кейс, открыв который мы увидим то самое. Дополняет картину бутылка, где находится миниатюрный кондор, освещенный искусственным солнцем. И, конечно же, не забыли Астара, представляющий собой интеллектуальную инопланетную форму жизни, напоминающую морскую звезду с глазом в центре и цепкими конечностями. Хотите почувствовать себя настоящим супергероем? Но ну тогда ловите перчатку Железного Человека с суперспособностью. Если бы Тони Старк жил в нашем мире и вздумал испытать свой чудо-костюм, то вероятнее всего он нанес бы больше вреда себе, чем кому-либо. Но прикиньте, некоторые смельчаки специально воплощают в жизнь сумасшедшие проекты, за которые не возьмется ни один вменяемый специалист. Это плазменная перчатка. Пожалуй, именно она является самым узнаваемым элементом костюма Старка. По канону она способна испускать импульс лазерного излучения. Но, к сожалению, современные лазеры далеки от такой разрушительной мощи. А вот с раскаленной плазмой рано или поздно сталкивается любой сварщик. Этот прототип напоминает ту самую перчатку, которую сам Тони собрал из подручного хлама, пока был в плену. Одним словом, мощь. А это интеллектуальная маска Железного Человека. Она полностью надевается на лицо и имеет подсвечивающиеся глаза, которые могут быть красными или белыми. Кроме того, маска может с вами говорить. Да-да, серьезно. Конечно, как дела она не спросит и доброго дня не пожелает, но какие-то запрограммированные фразы знает. Еще одной клевой особенностью является то, что с помощью пульта можно открывать или закрывать шлем, а также менять его свечение. И что самое главное, здесь есть несколько анимаций. Невероятно крутая штука.